Основа деятельности любой организации — четкое выполнение задач. И это аксиома. Но как добиться максимальной эффективности и контролировать процесс на всех этапах? Можно стоять у сотрудника за спиной, можно проводить бесконечные совещания. А если над проектом работает не один коллектив, а группа компаний? Как координировать работу? В системе IQ300 учтено все. Здесь можно выстраивать все рабочие процессы, создавать задачи и вести крупные проекты, обмениваться документами и комментариями к ним. При этом IQ300 позволяет руководителю формировать отчеты по деятельности каждого сотрудника, оценивать эффективность и регулировать уровень его загруженности. В IQ300 вы можете вести проекты как внутри своей организации, так и подключая партнеров и контрагентов. Система IQ300 доказала свою эффективность для всех бизнес-моделей. IQ300 – стандарт деловых коммуникаций.